Каждое утро персонал грабельками собирает листу. Очень много деревьев, все в зелени, нереально. Просто вы посмотрите, везде пальмы. Подводный мир очень насыщенный. Вот этим вот дайвингом. Кто любит заниматься, здесь им прям вот зайдет. Вижу, что столики накрывают. Какие-то будут мероприятия, видите, готовятся. Очень большая, вот на намыв такой песчаный. Где вот здесь вот спокойно. Такая песчаная коса. Можно вот так вот сесть и покачаться. Прям в океане. Приходится еще неделю приходить себя, восстанавливаться. Я не знаю, вот как у вас. У меня отдых, он выбивает эскалипт. В общем, решил я пройтись уже в очередной день. Устал лежать, тюленить, пить. Спать не получается нифига, потому что просыпаюсь раньше, чем, не знаю, вот, по-нашему по времени, по Сочинске, по-московски. Я здесь завтрак у нас уже... Ну, короче, мы в 9 часов надо быть там. А по-нашему, по-московски, это 7. То есть получается, что раньше времени. Вот наш домик 215. Терраска внутри. Потом позже покажу обзор домика. И решил я пройтись по кругу. Конечно, пляж напротив э, непосредственно домика 215-216, где расположились мы и наши друзья. Там в основном такие вот кораллики. Кораллы. Я сейчас немножечко вот так сбоку пройду. Потом пойду вот так вот вдоль берега. Если сравнивать с той же Доминиканой, то я водорослей практически не вижу. Практически не видно водорослей. Там каждое утро персонал собирал водоросли вдоль моря. Потому что морем накидывало водоросли. Здесь же каждое утро персонал грабельками собирает листу. Очень много деревьев. Все в зелени. Нереально просто. Вы посмотрите, везде пальмы. И чем дальше мы отходим от домиков 215-216, тем меньше этих грёбанных кораллов, которые валяются на берегу, которых, о которых о которые можно повредить ноги ногу. Вот я иду. Дальше вообще замечательная пляжная зона. Прохожу. Смотрите, то есть мне немножечко не повезло с выбором домика. Я на рассветной стороне. С той стороны она закатная. Вон на Мальдивы говорят очень хорошие, шикарные, сумасшедшие Закаты. Но это у нас рассветная сторона. Вот по эту часть получается. Смотрите, ни единого коралла, а прекрасный белоснежный песочек. То есть не фортануло мне так получилось. Буду в следующий раз выбирать, если какой-то отель. Надо знать, интересоваться не только домиком, качеством домика, а качеством пляжа. Тем более, что здесь домики, они вот... Домики, вот пляж. Вот домик, вот пляж. И так по всему острову. Иду, телепаюсь вокруг всего острова. Ну, по официальной его вот части пройду. Уже по порнографическим частям ходить не буду. Люди с масками плавают. Подводный мир очень насыщенный вот этим вот дайвингом. Кто любит заниматься, здесь им прям вот зайдет идеально. Я уже ходил тут с палкой, самотыком тыкал во всех животных. Видюшки мои, я думаю, вы посмотрите. Сейчас все это приложим еще в процессе видео. И вы уже начнете понимать и ориентироваться. Вот, вот такие вот домики. Я так понял, что домиков здесь около 300. Потому что нумерация такая, что видел нумерацию 25, 15. Я вижу нумерацию вот, 192, 191. И видел нумерацию 300. 30, 310, то есть 310, грубо говоря домиков, где размещаются люди отдыхающие. Вот, дальше прохожу в сторону домиков 180, 189, и уже кораллы не встречаются на берегу, а я себе все ноги в первый день под синькой разбил, честно признаюсь. Ну, как получилось под синкой Сразу же 3 или 4 стакана вискаря Black бам-бам-бам, пивасиком все шлифанул и получилось так, что во мне просунулась суперспособность. Я поверил в себя, что я могу бегать, прыгать и без вреда без, для здоровья. В результате разбил все ноги. Ноги повреждены, мягкие части. И вот теперь, видите, спокойно хожу и в носках. И в носочки. Носочки сотру, чувствую к концу отдыха. Иду в сторону. Вот такие гамаки, они везде. Иду в сторону э грильбара. На грильбаре готовят неплохо. Бургеры, стейки, картошка фри. Вот такая всякая чепуха. Это вот здесь добра навалом. И в сторону гриль -бара прекрасная пляжная полоса. Вот видите, тут уже кораллов этих нет. Да, не фортануло мне, дорогие друзья. Ладно, давайте-ка я подойду, наверное, куда-нибудь. Песочку. Сейчас. Песочка. Тут песочка везде. На Мальдивах даже знакомым я сказал, они удивились. Говорят, слушай, где ты нашел столько кораллов? Вот видите, прекрасно. Нет кораллов, которых можно повредить ноги. А с той стороны с рассветной части Я не могу нормально зайти в море Не повредив ноги Здесь вот захожу Смотрите, никаких кораллов, просто песочек И все А там хижины Хижины, которые у нас установлены На сваях прямо в море В море, ну там мелководье Там большой глубины нет Вот, видите, песочек-песочек И только чуть дальше, проходя туда, начинаются кораллы Ну они такие, видите, сейчас посмотрим больно ногам или нет ну в принципе терпимо они такие а ну вот дальше уже да они покрупнее Это они опять пошли а у нас получается именно вот там в той части у нас кораллы прямо от берега здесь они то есть грубо говоря в 20-30 метрах от берега поэтому правильно выбирайте еще пляжную зону чтобы не повреждать ножки ну и не пейте много как я бы не просыпалась у вас суперспособность как у меня и потом на следующий день очко было не стерто подмышки были не натерты ноги были не разбиты и не болела голова вот он. кукурузники летают водные самолетики, нас сюда на Адаран доставляли при помощи катера а вообще здесь распространено то что основную массу туристов сюда привозят помощи кукурузников вот этих вот которые приземляются прямо на воду можно попробовать туда конечно пройти не знаю стоит или нет Но там я вижу будку охранника там виллы какие-то дорогущие хотя вы знаете это путевку была не дешево она нам вышла что-то порядка между нами там 400 с лишним тысяч рублей и я представляю если заказывать те виллы там наверное будет те же самые там семь дней допустим миллион или миллион чем-то хотел тут я продлить думаю еще на 3-4 дня они влупили ценник что-то порядка. Сейчас точно скажу. По-моему, 500, что ли. За 3-4 дня. Через туроператора. Поэтому, конечно же, всегда рекомендуется заказывать заранее. Само собой разумеется. Везде ведь такие места отдыха. Качели. Тут грильбар. Вот он. Если вы будете отдыхать в отеле Адара, придете в этот грильбар. Закажете чего-нибудь вкусненького. Сейчас пройду в ту сторону. Здесь это уже не рассветная сторона, а закатная сторона острова. То есть я иду просто по кругу острова. И здесь у нас получается, что вообще просто песок. Здесь кораллов нет как таковых. В отличие от той стороны. Вижу, что столики накрывают. Какие-то будут мероприятия, видите, готовятся. И качели. Качели для... Селфи-качели. Прямо в море. Ты подходишь к ним, вон они стоят. И на них можно спокойно вот так вот право-лево качаться. Сейчас посмотрим. Даже попробую подойду. Вон они виллы на воде. В следующий раз виллу закажу. Но лететь обламывает. Вот получается мы из Москвы летели 9 часов. А перед этим еще пришлось добраться до... С Сочи, до Москвы. Вот это, конечно, напрягает. Так, ну что... Посмотрим, как здесь получится добраться, не повредив ноги. Огребанные кораллы. С этой стороны не будут, нет? Ну, приемлемо. Кораллы не острые. Просто какие-то булыжники валяются. Ходить можно. Нормально идут, в принципе. О, да, нормально, нормально. Вот, к этим качелям. Там какое-то течение идет сильное. Ух, рыба какая-то под ногами. Прям напугала. И вода почему-то там мутная. Не пойму почему. Фигарит течение прям, видите? Течение фигарит. И мутит воду. Вчера здесь я подходил. Под этими качелями была кристально-белая прозрачная вода. Адаран. Сейчас увидим эмблену. А, только она и здесь прозрачно кристальная. Это мне показалось. Это отмерь. Вон они, какие-то местные чайки. Видите, сидят там. Да, это, оказывается, не течение, это просто отмель. Вот они, местные чайки. А, да. Очень большая отмель, намыв такой песчаный. Где вот здесь вот спокойно, такая песчаная коса, можно вот так вот сесть и покачаться. Прям в океане. Я все время называю это морем. Я как бы сам из Сочи. Кому нужна квартира в городе Сочи, дорогие друзья, обращайтесь. Поэтому это просто океан. А я это все называем морем. Вода не мутная, извиняюсь, просто слишком мелко. И создается впечатление, что как будто бы это муть, но это не муть. Просто мелководье. Где мелководье, очень мелкое, там у нас. Водичка такая, знаете, беленькая. Если мы левее туда посмотрим, где чуть глубже начинается, вода уже голубенькая, такая чистейшая. Видите? Буквально вот она граница. Опа, глубже спустился. Водичка такого цвета. Выхожу сюда. Водичка уже такая вот, более беленькая, как мутная. Ну, просто течение идет, видать, и намывает. Теперь это все понятно. Будете также гулять. Пока шел, встретил вот этих вот карасей. Вы видите этих карасей? Какая-то сардина плавает. размер этих сардин. Ну блин. Как минимум 2-3 ладушки. Смотрите, вон они, офигевшие причем. И они вот не уходят нифига. Вы видите? Полно, давайте-ка в сторону их. Лучше будет разглядеть. Вот они скоты видели? Та еще больше. Животный мир, конечно, вот этот вот морской мир. Очень здесь насыщенный. Маску, акваланг. Идеально. Правда, акулы прям же здесь же мелкие, небольшие плавают. Ну как мелкие? Ну метр. Вот так вот. Метровые акулы. Полно. Не знаю, кусаются они или нет, но я, сейчас честно, их очкую. Проверять не собираюсь, кусаются они или нет. При виде акулы я лучше свалю. На берег. Как говорится, целее буду. До сих пор гуляю здесь. Грюбанный корал, я же говорю, производство соды надо было здесь открывать. Все эти острова состоят вот из этих каменных отложений. Все, вот реально, вот смотрите. По-любому, кто-то из вас был тут в курсе, тот не удивится, но тут кто не был. Смотрите, вот один. Второй. О, блин. Крабик видели? Только что там был крабик. Он прям тв -тв -тв отсюда убежал. Вон они везде. Крабик видели, да? Убежал только что. Спрыгнул. Угу. Караваль. Сломать, что ли, какой-то. Вот, видите, накаменелости. Так, ладно, тут вот уже кораллы пошли, ногам больно, тем более они у меня разбитые. Пойду я вот так вот ходить обратно, как пришел, дабы сохранить остатки ног и дожить до конца этого отпуска. Обычно у меня получается так, то, что всегда после любого отпуска или мини-отдыха, поездки куда-нибудь, Приходится еще неделю приходить себя, восстанавливаться. Я не знаю, вот как у вас, у меня отдых, он выбивает из Я просто, не знаю, я чувствую себя хуже, чем до начала отпуска обычно. Нет, во время отпуска более-менее нормально, отдыхать всегда хорошо. Но потом, чтобы врубиться в нормальную колею, ну, я не могу, не знаю, такое состояние и нестояние у меня обычно всегда. Вроде и не пью, вроде там и как бы нормально себя веду. Вот видите уже, который день трезвый я сучу. И... Короче, после любого отдыха еще неделю надо брать, грубо говоря, чтобы прийти в себя. Вот как-то так получается. В общем, отдых мне противопоказан. Но на отдыхе я начинаю себя хуже чувствовать, чем до отдыха получается. Что... Особенно после окончания отдыха. Все болит там, как правило. Особенно повреждения мелкие. и как правило, очень много на теле у меня появляется. Не знаю, есть еще среди вас такие же, как я, которые точно так же проводят классное время, что после отдыха еще отдых нужен, чтобы отдохнуть. Вон люди с масками гуляют, а я в сторону берега двигаюсь. Это гриль-бар, стейки. Это все у нас рядышком вот с этими вот непосредственно домиками на плаву. Именно отели острове адаран. В общем, сижу, чем не делать так как говорится, решил обойти остров вокруг, но без остановочки нельзя, как говорится. Да? Готовится какое-то у них представление, каждый день какие-то представления, зачастую они большинство, конечно же, платных. Если мы говорим о просмотре акул, о столиках, которые расставлены у нас вот там вот по пути следования по мостику, если вас куда-то приглашают, персонал местный, то это сразу же платное. Будьте аккуратны. И условия будет, купить бутылочку вина. Бутылочка будет стоить что-то порядке в переводе на наши рубли. Что-то порядка двух тысяч рублей. Ну и остальное якобы там, все включено остальное. Там будет питание, представление, дети бесплатно. Там просмотр акул, всякая такая билиберда. Ну а так, в принципе, в принципе... В принципе, есть чем заняться даже без вот этих представлений. Но посетить можно. Я пока эти платные представления не посещал, если честно. Потому что я не могу здесь выспаться. Утром невозможно проснуться. Ну, хотя бы даже по причине того, что я дома вот в 7 утра встаю спокойно на работу. Здесь же, получается, по-нашему в 7 утра я вот ну, глаза продрать не могу. Спится что-то крепкое. Это вот как во-первых, когда ты только приехал в город Сочи, ты тоже не мог выспаться. Кто знает, кто ощущает, тот понимает. Вот что-то они готовят, видите? Какие-то украшения, факела будут горящие. Ну, в общем, будет представление. Если пойду, то обязательно сниму, ребята. Ладно, потихонечку надо выдвигаться. Хватит зависать на грильбаре. Здесь и вы будете зависать, когда побываете в этом адаране.